Ну чё, здорово, мужик. Бля, ну друган, смотри, вот э, заходишь ты такой на YouTube, да? Хочешь создать свой канал, делать контент, знаешь, радовать людей, набирать аудиторию. Ну я хуй знает, зачем ты создал канал. Но ты столкнулся с проблемой, что ты не можешь изменить оформление, да? Давай, например, зайдем в творческую студию, да? Я тебе наглядно все покажу, как эта вся хуйня работает. Видишь, аватарки не видно, шапки нету. Но ну, смотри, зашел ты такой в творческую студию, да? Хочешь, ну... Поработать над оформлением канала, потому что вот это никуда не годится. Давай попробуем, я не знаю. Первым делом что? Ну, аватарка, знаешь, такая Клевая, Клёвая, клёвая вот твоя личная, знаешь, которой нет ни у кого. Это, считай, лицо канала. А, ну и шапочку, шапочку, конечно, конечно, шапочку точно. Про неё забывать нельзя. Смотри, шапочка готова, Да. Ну давай, давай поставим ее туда. Ну смотри, вот видишь, баннер загрузился. Да? ну да. Давай нажмем опубликовать, посмотрим вообще, что как. Вот не пойму, то ли Google лагает, то ли что. Но смотри, уведомления, да? Изменения опубликованы. Давай тогда обновим, что посмотрим, как преобразился наш канал. Ну во-первых, лагает отвратительно, да? И смотри, все белое, блять. Это никуда не годится. Ты можешь задать вопрос, вполне резонный. Что за хуйня? Я тебе объясню, смотри. Короче, изначально, да, тебе нужно все это делать с включенным VPN. Но ну, смотри, я оперой пользуюсь, я могу тебе рассказать, как это вообще делается именно на опере. Смотри, вот квадратик есть такой, да? Нажимаешь управление расширениями. Вот смотри, у тебя расширение. Ты нажимаешь добавить. Любым способом переходишь в магазин расширений. И смотри, здесь в поиске пишешь вот эту тему. Видишь, да? Иконочку запомнил? Смотри. Это, короче, VPN классный. Вообще просто безумный. Ну, я его уже установил, конечно. И смотри, что делаем дальше. Просто включаем вот так вот ползунок этот. Нажимаем. Все, VPN включился. Смотри, теперь что делаем? Также устанавливаем аватарочку. И также устанавливаем шапочку. В общем, смотри, короче, выбираешь свою шапочку, которую предварительно сделал сам своими руками. И э, нажимаешь готово. Прости, браток, подлагивает немного. <свят> Видос рендерится. Ну, в общем, смотри, у тебя есть баннер и фото. Смотри, нажимаешь опубликовать. Но ну, долго, да, базару ноль. Придется подождать. <свят> так, подожди, давай обновим и сделаем еще разочек. Это. Да, пока ты со включенным VPN, у тебя могут возникать проблемы с интернет-соединением. А у меня еще и нагрузка сейчас на ПК дичайшая. Но это, в принципе, не особо страшно. О, смотри, сразу показывается, да? То есть, видимо, установилось. Ну, давай тогда пройдем на канал, да? Вот эту старую страницу закрываем. Ну слушай, ты посмотри. А ведь все готово? Ну, да, все. Стоит аватарочка твоя, да? Личная. Ну и шапочка. В целом, все. Но сам еще тоже подумай, да зачем больше? Да, бывают вот такие проблемы, конечно, с Ютубом. Да и к тому же, если ты живешь в России, то это особенно проблематично. Вообще, все в принципе иностранные сервисы работают через жопу. Но мы же с тобой парни умны, поэтому нашли способ. Смотри, давай обобщим вообще, в чем была проблема изначально. Изначально проблема была в том, что тебе нужно было установить VPN. И все, это все решение проблемы. Решили твою проблему буквально за 4 минутки. Как всегда. Поэтому, ну давай, за скорость-то, лайкос лепи. Да и подписывайся уже, знаешь, пора бы, пора бы. Второй видос а. Ч-то как-то активно не видать. Давай исправляй это, мужик. Ну все, браточек, ты можешь дальше заниматься своим каналом, дальше его оформлять. Ну давай, до встречи.